второе второе июня вылезаем на реку пу на озеро возможно на котечная вот мы прибыли на Котечное, тут произошли маленькие изменения домик домик упал сгнил. Сгнил столик. Вот. вот. Малая катечная. Дюрему, следующего покажи, Вейнах. Или сразу же его? так сказать живцов вначале живцов старев ну как минимум надо все равно поменять ну И не будет мешать твоя удочка давай ну. удочка удочка удочка вряд ну она просто уже на дне лежит Нет, все равно. Да небольшая. Он а, на ключке же. Ломай. Ну, сматывай железо, не ну, поставь. Ты достанешь. Ты сломал? Ты сломаешь хуже это самое. Или на тесно. что там домик да, сломали как вот дядька Андрюха у нас любимый поймал да, да, да. тоже приложился учищу к этому махомору Ловили на удочку называется ну вот последние осенью кто приезжал. Загадили весь уголок. За собой ничего не убирает. Кто-нибудь кто знает свой мусор. Вот обоим сыр. Шинец, все. Таких было две. Снижаю, вот мы с Костей гребем по-котечному, наживляем живцов. Вода теплая, спина у Кости красная, щука прекрасная. Прямо Да, когда камеру включут Конечно, говорят Тебе подсогдать? Или ты будешь заводить? Опять ничего нету. Опять это нас бежало. Последняя халабуда. Вот так вот. Гоупростопь идет. Это же разгонять. Миллиоратор тоже нет. Говорю, что сегодня третье число. Делина говорит. Называть числа. Ну, а я как жертва тоталитаризма и вся административно командная система выполняю все распоряжения. вова миллиоратор ружи, лужи разгоняет. Ну, такой себе мелиоратор. от нас с троном. снимаем жерлицы с котечного пока снимаем а дальше будет видно может быть еще куда-нибудь нас занесет а вон там птица летает боератор местный да его когда-нибудь собьют ладно оп припшли мы продолжаем на котечном снимать рогатки Пока что ничего нет. Высота, птички поют. Ветерочек дует, солнышко светит Её слышишь, скрипят И за кадром слышно, как скрипят суставы у Константина Где-то а -а -а. Костяна